Мужчина всегда должен ориентироваться на женщину, с которой живет. Если женщина любит мужчину, то все материальное притягивается. Дело в том, что... А мужчина уже должен сделать все для того, чтобы нравиться своей женщине. Должен делать ей подарки, там гладить ее, восхищаться. Обязательно помните мужчины такие слова, которые звучат так. Говорите женщине часто слова. Ты мне нравишься, я тебя люблю, ты у меня красивая. Это железно всегда э, работает и вы должны знать, что именно в этом очень часто нуждается большинство женщин. Они не хотят денег, но если вы начнете им говорить, ты мне нравишься, я тебя люблю, ты моя хорошая, ты мой зайчик-пупсик, я не знаю еще как-то, ты у меня самая красивая ты у меня просто красивая ну и а, что вы придумаете не забывайте обязательно каждый день как отче наш произносить 3-5 раз женщины я тебя люблю почему